Всем привет, сегодня я буду играть в террарию Продолжайте, проходите Каламити мод, открываем мы Мешок с сюрпризом И нам выпадает куча разнодежды Я пожалуй оденусь в Наверное, накидку бау Иги, А все остальное просто Положу до лучших времен, ну до тех Когда я создам манекены И Повешу все, короче Так, я нашел в пустыне очень интересный сундук Посмотрим, что здесь есть внутри Открываем а, ну, ну, в общем-то, ничего. Ну, по сути, мне ничего не нужно. Из обычной вот этой вот ванильной, так сказать, террарии, мне никакие предметы не нужны. Сейчас я добуду челюсть и призову босса пустынного, короче, будем червя убивать сейчас. Которого я в прошлой серии не убил. Хотя фармил, короче, вы видели фарм, да? Ну, я думаю, что террарий на андроид выйдет прям вот совсем скоро. Хотя у меня не получается пройти... Стену плоти, знаешь почему? Потому что ко мне просто не заселяется гид. Этот бестолковый гид просто не хочет заселяться. Что я только не делал, он не заселяется. Пожалуйста, вот подскажите мне, что сделать, чтобы заселился гид. Я не знаю. Что за ерунда? Домики все свободные, вся мебель стоит, все они пригодны. Я сто раз их пересаживал, типа перемещал. Короче, все, что только я не делал, но ничего не, с... не работает. В общем, Черфе это изичный босс, он сдался уже практически, остался всем немножко. И мне интересно, что из него выпадет. А выпал из него вроде бы неплохо, так. Ну, сейчас посмотрим, короче, надо этих мелких его сынков добить. Так. Ч ⁇ это за ерунда ли А, это... Да, я понял. Ну, сдохнет ты уже быстрее. Еще один остался. Так. Ну все, наконец-то. Смотрим, что выпало. Лампа это была, уже это тоже, пускай остается все это. Вот. Мне интересно, что это. Короче, я погу... ну не погуглил, да. Я прочел, просто перевел. Вот это вот желтая дрянь. Сейчас я покажу, короче. Сейчас, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Вот это вот. Открываем, кстати, его кейсик. Что из него падает? Из него падает куча разных оружий. Я уже вижу. Сейчас мы их все потестим. Посмотрим, как они вообще работают. Что они из себя представляют. Очень интересно. Сейчас мусор уберем из, из инвентаря. Все будет нормально. Яички. О, новый питомец. Теперь можно продать посох слизней. И, типа, все будет круто. А, это, кстати, оно дает мне возможности что-то. В каком-то океане пустыни. Это вроде слева такой океан желтый есть. Дышать. Короче, есть такая возможность. Ну, бесполезная вещь, практически. Вот эта штука для того, чтобы ловить. Ну да. Для рыбака. Так. Меч. Из него ничего не крафтится. Из этого тоже ничего не крафтится, ладно. Вот про этот браузер я тебе типа, поговорил. Вот так работает меч. Короче, он. Какой-то мочой льет просто на противников И она должна его каким-то образом уронить Питомец такая колючка шипастая Я не знаю, что это вообще Но неплохо В общем-то выглядит неплохо Особенно мне нравится вот этот вот красный меч, который Такими водяными кругами стреляет Этот посох Ну, а, это лук Но лук, кстати, неплохо сделан Я имею в виду именно стрел А, это вот это вот саки такие синенькие Из этого, короче, посоха Как у босса Ой, как у одного из этих э, Пустынных червей Короче, пустына такая картошка противная Вот из нее точно такие же саки вылетает Но я думаю, вы помните, да? Сейчас мы затестим, как питомец сражается, как мечи Помогает уничтожать соперников Просто посмотрим на это Но я хочу сказать, что он подвижный И не такой тупой, как, например, слизень В общем-то нормально, мне нравится Возможность у него, по крайней мере, больше, чем у слизней Это сразу видно На этот моменте у меня начало почему-то лагать А, ну да, я так и не затестил Ладно Теперь мы складываем все сундук А, мы не складываем сундук, да Я все продаю, не нужно, чтобы вы не думали, откуда у меня золото Я продаю весь мусор Который мне пока не нужен Короче, вот эта вот штука Вот эта штука Типа тут написано, этот червь там был сначала водным монстром Каким-то таким опасным драконом Потом он загнил в этой ржавой пустыне И остался там таким сухим Короче, плавать и вот эта дрянь, вот этот вот сам артефакт, звезда, она дает мне возможность в пустыне получать какие-то бонусы к броне и к урону. И, в общем-то, все. Это, вот, типа, перевод. Ну, в общем, это уроки английского были со мной, поэтому можете прогуливать уроки английского в школе и изучать его вместе со мной. Да, халлоу, маден. Так. Я нашел сердечко, я подумал, что 100 хп это маловато, поэтому нужно добыть побольше. И сейчас я, в общем-то, этим и займусь. Я буду чисто ходить по пещерам и добывать хп. Я сделал это за кадром. Большинство сердец найду за кадром. Сейчас я хотел показать, как я нашел... Эм, короче... Место, где обитает оса Или пчела. Короче, этот босс бедоважный такой. С крыльями. Похож на пчелу. Посмотрим, что там есть. Может быть, там есть сундук. Там есть сундук. Ой, вот это неприятная ситуация. Я не знаю, как вылезти отсюда, надо захилиться, да, все получилось, отлично. Я, кстати, потерял свою кирку только что, где-то, и теперь я без кирки, без той, которую я ловил столько часов. Обидно, ну ладно. Создам скоро уже новую, она мне, в общем-то, будет и не нужна, потому что я уже, в общем-то, нафармил себе слитков в аду, просто пока их не юзаю, потому что мне хочется побегать в этой броне. Слитка у меня есть, сейчас я добуду кузню, еще пойду туда. Ой, даже какие слитки, руда, руда Добуду туда, не добуду, просто сломаю кузню И сделаю себе броню, но это не скоро Потому что мне нравится эта броня, мне интересно бегать в ней Сейчас я строю арену, знаете почему? Потому что я обнаружил то, что я могу сделать прикольный крафт Из, э, э, своих вот, из своего меча Или не из своего меча Короче, мне с босса выпала какая-то ерунда такая э, Фиолетового цвета И я увидел то, что я смогу из нее сделать очень прикольный меч Там на 40 с чем-то урона Практически такой же, как Адский. Вот. И мне стало интересно, что вообще это за меч. Я решил построить арену для червя, потому что там нужна кусочки тени, что ли, или какой-то темной плоти. Короче, такая ерунда какая-то. Я решил убить червя, но нашел здесь островок. Посмотрим, что в островке есть. А, ну нормально. Ну ладно, я обрезал. Короче, мне нужно убить гарпий. Я убил немножко гарпий, меня осталось два пера, я смогу сделать себе первые крылья. Скорее всего, в следующей серии я уже буду с крыльями. Ну, все, я покажу. Кстати, меня очень э, расстраивает то, что смотрит только 200 человек террарию. И то это, скорее всего, те, кто просто случайно наткнулся. То есть смотрит меня буквально 100 человек. Даже когда я снимал ворвикс, меня смотрело больше. Хотя террария, в общем-то, популярная. Ну, я надеюсь, это из-за того, что я долго не снимал виду. Кстати, нужно попробовать сейчас босса убить вот этого вот. А, ну да. Надо сначала расставить арену, в общем, привести в порядок. Я решил потратить сердца на лампы, а не на... Не на сердца. Потому что все-таки арена, она останется здесь для нескольких боссов. Я думаю, я смогу сюда принести митисру и в итоге убить кучу разных боссов. Поэтому уж лучше потратить ее на арену. да И в крайнем случае я смогу собрать все лампы и перенести на другую арену. Тем более, сейчас 340 хп достаточно для того, чтобы убить любого босса практически. Вот такая интересная призывалка стоит, если ломаешь, и появляется босс. Сейчас быстренько попробую его убить. Мне почему-то кажется, что он прям дико сложный, потому что случайно на него наткнулся однажды. И не смог его убить, так как у него две стадии. И вот вторая, это прям, ну, жесть какая-то. Первая она изичная, тут он... Можно ничего не делать, можно вообще стоять. Кстати, я думаю на эту арену навесить разных... Как они называются? Знамена. Чтобы у меня здесь был прям, типа. Фарм этих слепка. Мне нужно выбить слепок отсюда, джунгли. Ой. Да, порчи. И найди вот этот вот бичи. Короче, просто мне нужно здесь. Устроить свободный фарм ключей. И все. Ну все, первая стадия практически прошла. Уже прошла, началась вторая, и вот во второй стадии он ведет как глаз к тулху, я заметил. Ой, как мозг, да, как мозг. Очень непредсказуемые такие движения, потому что он телепортируется с стороны в сторону. Я обидируюсь с ним первый раз в этой стадии, потому что тогда у меня было 100 хп, он убил меня в первую. И, в общем-то, мне не нравится этот босс, он очень сложный, он очень долгий. тут нужно оружие явно не такое, как у меня. Хотя бы стрелковый какой то потому что идти к нему сблизи очень тупо. Но я думаю, это не страшно, потому что я прохожу без ограничений, я прохожу нормально. Поэтому, ну и ладно. Кстати, если ты не подписался на мой канал и досмотрел до этого момента, то подпишись. Почему бы тебе не подписаться? Я буду выпускать видосики почаще, сейчас каникулы. Поэтому будет интересно. Будет еще Android. Если ты смотришь Android, то естественно я прохожу терку со 100 хп. И просто я очень долго это делаю, поэтому видосы не выходит. но Android обязательно будет, обязательно никуда. Ой-ой-ой, это плохо, я сдохну. Да, я сдох. Ну ладно, вот этот меч, вот что я хотел показать, у меня теперь хватает на крафт. А, нет, у меня не хватает на крафт, мне нужно убить червя. Пойдемте убьем червя, и я получу этот прикольный меч. Кстати, вот этот меч вроде бы посильнее на несколько единиц урона, но он каримзоновский, а у меня искажение. Я не знаю, что это за ерунда, потому что мой английский, это мой английский. Ну, логично. Я не знаю, сколько еще, правда, времени осталось озвучивать. Надеюсь, что недолго. Я новый способ, короче, тестируя озвучки, посмотрим. Если зайдет вам, то напишите плюс коммент, типа нормальный способ. Ну, я имею в виду расхождения звука и картинки нет. Так, призываем червя, быстренько его бьем, потому что это самый, наверное, легкий босс до от модом Хотя я не знаю, в общем-то, на андроиде мне с ним проблемы возникают. Потому что он стреляет жестко, и там невозможно ворачиваться, так как убогое управление, максимально убогое управление. Здесь Изи, у меня в может быть ни разу даже не попадет своей. Потому что тут Изи ворачивается, Это нормальная игра, не то что на Android. Я ни, ни в коем случае не хочу сказать, что игра на андроиде, но она хуже в любом случае, чем на ПК, потому что все-таки платформа совсем разные, и как бы ты ни сделал хорошо игру на Android, она все равно будет хуже, чем точности такая же на ПК, по крайней мере по ощущениям от игры. Может в какой-то степени зависит от устройства, но мне вот, например, не нравится. Сколько раз я играл в одинаковые игры, всегда на ПК лучше, чем на андроиде. Даже если тебе лень включать комп, то все равно, знай точно, что на ПК играл лучше. Так, у босса остается совсем мало хп. Очень много раскидал руды, прям очень много, но она нужна будет не для крафтов, поэтому пускай. О, не для крафтов, я ее продам. У меня будет много золота, я смогу купить себе мини И уже с мини-акулой я, наверное, убью пчелу и глаз. Но это скорее в следующих сериях. В это и так нормально, я думаю. Если получится у меня убить стену плоти, то выйдет видос на андроиде. Так, смотрим, что мне выпало. Шарф, естественно, и все, в общем-то. Да, вот этот дрянь, я не знаю, я не переводил эту красную звезду, короче. Она, скорее всего, дает просто не в корин какие-то бонусы. И все, не больше. Ну, как и обычно, они все должны давать бонусы какие-то. Крафтить из них, из них, кстати, ничего нельзя, поэтому ерунда полностью бесполезная. Может быть, там уже на каком-то большом уровне, когда... Оно дает какой-то бонус к процентам. Типа бонус в процентах. Тогда, может быть, это будет полезно. Но тут не написано, что он дает бонус в процентах, Скорее всего, он на несколько единиц просто повышает параметры и все. По сути, это бесполезная вещь. Так, что-то мне нужно было скрафтить. А, меч, точно. А, я не могу его здесь скрафтить. Я должен на алтарь идти. А, на алтарь демонов ты там его крафтить. Ну ладно, пойдемте тогда вниз. Сейчас я... Залезу туда, найду его и скрафчу. Меч уже. Надеюсь, что меч будет обладать какой-то нормальной силой. Типа, хотя бы дальняя атака какой-нибудь, не знаю. Но хотя бы, пускай он просто будет с автоатакой. Пускай без каких-то способностей, просто автоатака, пожалуйста. Потому что мне надоело кликать на мышку, как уже ненормальный идиот сидишь. Кликаешь, тем более мышкой еще со звуком. И получается такое ощущение у соседей, что я рублю дрова дома так пожалуйста автоатака сейчас заценим кстати не знаю что это значит но давайте скрафтим на всякий случай может быть это какая-нибудь интересная штука для того чтобы режим какой-то сделать не знаю посмотрим сейчас посмотрим идем домой и сейчас заценим меч